итак в тот момент когда у тебя уже есть капитал и ты хочешь каким-то образом его инвестировать и приумножить нужно разобраться как распределить этот капитал по активам по разной степени риска все деньги весь капитал который у тебя скопился мы возьмем всего лишь 60 процентов на инвестирование а 40 процентов ты просто отложишь это твоя кубышка это твой неприкосновенный запас не будешь их трогать ни при каких обстоятельствах 60 процентов мы возьмем и разделим пополам. 30% мы будем использовать на низкорисковые активы. 30% мы распределяем еще на две части. Соответственно, 30% на 2, получается, что? По 15% на среднерисковые и активы с высоким риском. И именно такое распределение дает стабилизацию вашего портфеля, и ваш капитал будет неизменно расти.